И вот самая последняя новость. Последняя сводка с фронта. У премьера Михаила Мишустина положительный тест на коронавирус. На время лечения исполнять обязанности премьера будет его первый зам, Андрей Белоусов. Вот кадры разговора, который чуть более часа назад состоялся между президентом и главой кабинета. Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали... Положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея. Равенович Белоусова. Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что, как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного, но хочу вас заверить, хочу вам сказать, что, надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме, и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом. Будете не только принимать участие в выработке этих решений, но и, хочу вам сказать, без вашего... Мнение без, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься. Я хочу вам пожелать выздоровления, как можно быстрее поправляйтесь. Спасибо, Владимир Владимирович. В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции, ее распространению. Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения. Уверен, что вместе нам удастся победить эту инфекцию и вернуться к привычной жизни. Правительство предпринимает и будет предпринимать для этого все необходимые шаги. Прошу вас всех помнить, что... Сегодня от дисциплины, от воли каждого из нас зависит от дата, когда страна сможет вернуться к полноценной жизни. Берегите себя и своих близких. Михаил Владимирович, Ваше предложение в отношении кандидатуры Головусова Андрея Романовича на должность исполняющего обязанности председателя правительства Российской Федерации, принимается. Сегодня я подпишу соответствующую указ. Поправляйте. Да, спасибо за поддержку и за добрые слова. Спасибо. Да. Ну, в больнице, когда окажетесь, приедьте в больницу. Позвоните да. мне, обязательно. Жду вашего звонка. Хорошо. Вы Михаил Владимирович. Все будет хорошо. Прорвемся. Что хочется еще добавить? Первое. Все эти слова про фронт, про передовую борьбы с коронавирусом, это не пустой звук. И на ней, на этой передовой... Не только врачи, и волонтеры тоже, и те, кто координирует эту борьбу и управляют ею. И в этом ряду правительство во главе с премьером. И президент, конечно, тоже. И второе. Совершенно очевидно, что от риска заражения не застрахован буквально никто. Буквально никто. И это значит, что обращенные к вам призывы, в частности, оставаться дома, преследуют только одну цель – сохранить ваше здоровье здоровье. В ваши жизни.